Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А здравствуйте! здравствуйте! Ну что, вот ребята присоединяются. А ты где такой загорелый? Я в Америке. А, а, -а, -а. вот оно что. Ну, ну что? совсем. Я, я, я здесь застрял, сижу здесь. А? Я здесь застрял, сижу здесь, тренируемся, поэтому <сас> пока, пока никак не выберусь. Ну <сас> угу. есть вариант. Ну, пока не дергаюсь, но в начале июня, скорее всего, конец мая, начало июня, да, буду искать варианты. И, в принципе, иногда самолеты летают, такие-то рейсы есть. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, хорошо, давайте тогда э, начнем. Сегодня в эфире Евгений Валевич Блюм, э, профессор, доктор медицинских наук, и Михаил Южный, наш друг. Профессиональный теннисист, заслуженный мастер спорта, двукратный обладатель Кубка Дэвиса, Миша. Не, не без участия доктора. Вот об этом отчасти тоже поговорю. Так что я буду помогать модерации, я Елена уже так по голосу тоже, наверное, меня узнаете. Так что добро пожаловать, начинаем, ребята. Давайте. Да, поехали. Давайте вопросы. Ну, может быть, это да, Миша, тогда попрошу, да, еще попрошу, ребят, кто вот, слушателей наших, если проблемы со звуком, вы, пожалуйста, дайте знать. Тут, может быть, как-то перепады какие-то будут, чтобы мы учли. Uh -huh. Вот. А сегодня будем обсуждать тему профилактика травматизма, место реабилитации в профессиональном спорте, долгожительство в спорте. Так что, ну, Миша начнет, наверное. Ну, даже... я хочу, да, что тема очень актуальна сейчас, да, потому что Травматизм в спорте становится все больше и больше, и я считаю, что из-за прежде всего из-за того, что все хотят достать, достичь быстрого хорошего результата, да, и часто это делает в ущерб здоровью. Поэтому можно увидеть много примеров, когда человек добивается какого-то результата, а потом хорошего результата на ранних стадиях, а потом это начинается все списываться... На то, что у меня здесь травмы получили, Еще одна травма, мне не повезло. Вот если бы, грубо говоря, травм не было бы, результаты были еще лучше. Да, ну, тема очень есть. актуальна тема больная на самом деле. Я на эту тему могу долго разговаривать и делиться ну, своим да. опытом прежде всего. Да. И мне повезло, что когда мы... В 2005 году попали к доктору и... В принципе, пересмотрел глобальные вещи на подход к общей физической подготовке, прежде всего к ресурсу здоровья. И, в принципе, полу получилось сохранить и сохранять, по по дереву, здоровье до, до сих пор. То есть мой уход из спорта, который, ну, в принципе, был по теннисным меркам довольно поздно, я считаю, все равно мне было там 36 лет связан в первую очередь не со здоровьем и это вот это для меня было очень важно ну на самом деле ты в принципе кроме вот той травмы ноги и самого первого травмы спины у тебя больше ничего особенного не было ну глобальных травм да ну давайте возьмем теннис э, все он, он, он мне близок да у нас бесконтактный вид спорта у нас э, травмы, если они появляются, то это в какой-то мере неправильный тренировочный процесс. Просто Конечно. Если мы, если, имея ту информацию, которую я сейчас имею, с детства бы следил за этим, да, то вообще во многих болевых симптомов можно было бы избежать. То есть всегда есть, когда что-то побаливает, но вопрос, чтобы не было глобального чего-то и на ранней стадии увидеть причину того, что происходит, не следствие, а именно причину, и устранить эту причину. Да. А я, к сожалению, вот до, 2000, там, до 23 лет всегда боролся со следствием, поэтому меня спасало это на какое-то очень короткое время, а потом всегда э, возникал повторный синдром какой-то болевой и так далее. Ну вот смотрите. Мы, когда говорим о тренировочном процессе, наша же цель это тренировать внешние показатели, координацию, силу, выносливость, резкость, ну то есть вот все такие качества, которые визуально видны, а Внутри организма это же чем-то обеспечено, это обеспечено соосностью, это обслуживается сердечно-сосудистой системой, это обслуживается внутренними органами и в первую очередь обслуживается вот этими глубокими мышцами, которые позволяют держать суставы вот в этом конкурентном сопоставлении и соприкосновении. И при каких-то резких движениях и всем позволяют, ну, то есть, думать о процессе, а не думать о том, как у меня это получается, как это происходит. И вот именно эти вещи, что тело должно, внутренние все биомеханические функции, они должны обслуживать, и человек внешне об этом не думать никак не должен, но для, за этим же стоит определенная работа, и поэтому вся вот эта профилактика асимметрии, профилактика каких-то недолеченных травм, профилактика своей проф-вредности, потому что все равно тенни же односторонний вид спорта, и в нем, и еще вот эта теннисная посадка, еще вот этот теннисный поясничный прогиб и все, естественно что вот это накапливается если был какой-то детский фонд то это будет потом усугубляться, усугубляться, усугубляться поэтому мы говорим о том, что если для детей их надо правильно развивать и формировать, если те кто уже заиграл и нужно это врезать в какой-то ну, межсезонье и какие-то паузы между какими-то соревновательными турнирами. Но все равно какое-то время своему здоровью нужно не именно тренировочному процессу спортивных показателей, а именно вот этому процессу внутреннего обеспечения. Профилактики остеохондроза, профилактики перегруженных каких-то участков тела, профилактики скалеотических деформаций и так далее. Потому что, когда есть какие-то ограничения, то эти части тела, они работают на пределе. Какие-то в фоновом режиме, а какие-то будут. Поэтому у каждого есть свой какой-то список тех проблемных мест, которые он конкретно имеет. И эти проблемные места, они уже должны устраняться, потому что от этого зависят и, и рейтинги, и спортивные. Согласен, да, доктор. Тут понимаете, ну получается, у нас же турниры каждую неделю, да, нам очень тяжело найти окно. И, к сожалению, в достижении за этим результатом, мы забываем о, о очень многом. И это происходит особенно в юношеском теннисе, да, переходном юношеском, взрослый теннис. Потому что поскорее быстрее туда влететь, там оказаться и уже быть в обойме, и оттуда не вылетать. И организм еще часто юношеский, он не, не готов соревноваться с такими матерыми мужиками, которые там играют да, из года в год. И на этой стадии сначала ломается физика, идут какие-то травмы, потом ломается психика, потому что ты не уверен в своем теле, у тебя нет это, а потом, как любят многие, говорят, у меня нет уверенности, у меня нет уверенности. В принципе, не... и взяться неоткуда, да, и игрок не может заиграть Под на высоком уверенностью есть какой-то очевидный физиологический фундамент, почему ее нет. Естественно, потому что сидя, давайте так, на стуле, ты не сможешь себя убедить, что ты хорошо готов и ты готов выигрывать идти. Поэтому это приходит прежде всего от э, во многом от физической формы, что ты чувствуешь. Потом это подкрепляется уже психологией. И... Если ты чувствуешь, что ты сильнее, здоровее, что ты уверен в своем теле, что ничего случиться не может, это и дает вот это вот уже по-настоящему уверенность, что ты можешь пойти и обыграть кого-то, потому что ты лучше, ты да, сильнее конечно. и так далее. А если вот наш случай брать, то у нас же как получилось? Я же тоже пришел со спиной, болела спина. И мы начали это выправлять асимметрии, заниматься спиной и к счастью, где-то к счастью, Тогда вот ахилл случился в 2006 году. Как бы все равно я считаю, что любая травма – это некий звоночек, когда ты должен переосмыслить, что было не так, и как изменить в лучшую сторону. Ни одна травма просто так не дается, и она, я считаю, все равно в нашем виде спорта, ни одна травма, она не случайна. Потому что, к сожалению, мы привыкаем к одним и тем же упражнениям. Чаще всего это специфические упражнения именно под наш вид спорта, и это очень хорошо видно на детях, да, особенно маленькие. когда дети в 9-10 лет занимаются только теннисом и плюс к теннису еще занимаются специальной физической подготовкой, к именно под теннис, да, то эти дети намного хуже развиты прежде всего, чем если дети просто играют в теннис без физической подготовки, или если дети занимаются вообще разными видами спорта. Вот когда они занимаются вообще разными видами спорта, где включается разная группа мышц, вот эти дети, они намного более развиты. А вот когда вернемся опять к ахилу, да, вот если вспомним, я очень хорошо помню, вы говорите, ну что, Ахилл на одной ноге, давай сразу будем делать вторую ногу, давай делать. То есть у нас появилась пауза где-то в два месяца, когда можно было полностью перебрать свое тело. И вот эти вот э, слабые звенья своего, своих мышц, своего тела заделать под, э, под сильно, подогнать поближе. То есть я помню, я вышел физически намного более... Уверенный в себе, да, то есть я понимал, что, да, мы вроде занимались ахиллом, но у меня и спина стала мощнее, у меня и забедренные суставы стали мощнее, да, и это вот мне давало такую уверенность уже психологического плана, что, да, Она физически я эта уверенность идет изнутри, я хотел вот меньше о чем сказать, вот смотрите, ладно, когда сначала по-хорошему как должно быть, как должно быть сделано в идеале как правило, уже люди состоявшиеся уже имеют какой-то позитивный и негативный опыт, по мне, сначала они должны, их надо просто находить какие-то окна и восстанавливать, это первое, второе каким-то образом вот эти вот тренера по ОФП их надо обучать и обучать делать конкретно под человека и конкретно чтобы он и своими руками мог с этим спортсменом заниматься. Вот. Сейчас, сейчас а. очень спорт, на самом деле, очень сильно развивается, и очень много разных методик пришло в спорт. да. И я смотрю, что тем, ну, давайте так, что вы делали руками в 2005 году, да, многие сейчас тоже начинают это делать. И если брать топовый уровень, да, то там... Довольно большие команды и они хорошо подготовлены, разные специалисты, да. И ну, возьмем топов, да, того же там Жоковича, Федорова, у них Надали. У них, получается, и врачи, и тренеры по УФП, и физиотерапевты. То есть, теннис пришел к тому, что это должен это не просто тренер по УФП, который следит за всем, да, или это не просто физиотерапевт, который тоже следит за всем. Нет. Каждый начинает отвечать за свой участок работы. Но вопрос, опять же заставить себя сделать паузу, заставить не гнаться за результатом, не гнаться за турнирами, да, а именно когда э, есть возможность сняться где-то с турнира, может быть, да, и Чуть-чуть себя привести в порядок, пока не случилось чего-то страшного. Ну, я имею в виду, чего-то страшного, это какой-то глобальный быть раз. все равно должна быть нужна подготовка Вот этих специалистов, которые сопровождают данного спортсмена, которые с ним ездят, которые находятся с ним рядом. Многие же определенные команды: два-три человека, все равно сопровождают его. Да, постоянно, да. И их благополучие зависит от его здоровья и поэтому есть вещи, просто всегда должен допустим, если от меня это должно идти обучение и постоянный мониторинг если что-то не случилось серьезного, значит можно рулить и даже по скайпу вот в таких тем более вот в таких коронавирусных ситуациях, когда мир ну стал переформатировался, пер переформатировался да. и Согласен, сейчас онлайн это спасение, да, и в принципе, но понимаете, игрок и тренер, там, и команда, они должны быть готовы к этому, игрок должен понимать, что от него хотят и что надо качать, закачивать, и, и как, он, он, он должен, он должен техники знать, он должен знать, игрок должен изнутри понимать, что от него хотят, потому что, к сожалению, очень много... Тренеров, физиотерапевтов делают классные упражнения, да, но нюансы, которые очень важны, да, они не соблюдаются. Ну, как пример, например, что ну, всегда понятно, что сильная группа мышц, она всегда на себя возьмет всю нагрузку. И отключить ее осознанно ни один спортсмен не может. И что я вижу очень часто, что качают то, что качается. То есть вот да, сильное, качают сильное, сильное которое становится еще сильнее, сильнее а слабые становится еще сильнее. да? И вроде правильное упражнение, но из-за того, что техника выполнения упражнений неправильна, делаем только хуже. То есть если оставить так, как есть, это будет лучше, чем вот сильное перекачивать, перекачивать, перекачивать, пока что-нибудь не оторвется. Конечно, потому, поэтому и разговор о том, что нужно постоянно находиться на прямой обратной связи и постоянно этим процессом рулить. Сейчас же техника такая, что можно все видеть, можно под любым углом человека, если он однажды его как-то отстраивали, ну хотя бы вот в нашем центре, uh -huh. с ним легко работать, ему можно объяснить, что не так. А для меня, допустим, какая разница, я вижу... Вживем или я буду видеть по скайпу, как его отломить? Угу. Ну и у тренера здесь тоже. Вот, кстати, Но... Борис Львович присоединится, Но... ему большой привет. Да, я тоже вижу. Борис привет. завел инстаграм, теперь вот не пропускает прямые эфиры. Ну, да. рады видеть, да, его вклад огромен и вот, кстати, как мостик вот этот, который прошел тогда между доктором и Мишей в свой момент, да и, и дальше все это уже покатилось и пошло по, по плану но вот роль, конечно, тренера просто огромная но это, командная, это же командная работа, да нельзя быть в отрыве, а, то есть, когда да. все мыслят одинаково, когда все идут все в одну сторону, в очередь тогда очередь идет результат одинаково. мыслить одинаково и иметь общий какой-то концепт, не должно быть каждый тянет на себя, в медицине это же то же самое и у вас этого не должно быть, когда все должны, ну, не должно быть конфликта интересов но все, все заинтересованы прежде всего в результате, да, и да, если Давайте так, Если прежде всего, к чему приходим, что ты можешь классно играть справа-слева, подавать, что угодно делать, но если у тебя нет здоровья, и это очень много примеров, да, то это все бессмысленно. Если у тебя травма, ты все равно не играешь, ты все равно лечишься. Если у тебя мини-травма или еще что-то, ты уже не можешь показать 100% своего результата, потому что ты думаешь, она тебя сдерживает, а заболит или не заболит, идет вот этот вот никак, такой... Страх. А что будет, если я вот так вот ногу поставлю, а, не, а заболит ли она или нет? И ты начинаешь сам себя уже сдерживать, жалеть. Вот смотри, мы же, у нас же сделано так, что все тренировки, которые мы проводим на оборудовании, они, они же полностью безопасны, но они часто превосходят даже те нагрузки, которые ты получаешь в игре. Угу. И этот запас прочности, он тебе создается на тренировках, вот ну, когда тебя готовят. А уже когда ты выходишь на корт, у тебя даже на эти пиковые нагрузки практически не выходишь. Ну, согласен. Все, опять, чем лучше ты готов на тренировке, да, и чем увереннее, то все это перейдет в матч. И я уверен, что рано или поздно это все переходит в матч. По-другому... А чем... но... В принципе, быть не может. Чем мощнее тело, тем ты меньше о нем думаешь. Да, играешь же все равно играешь на автомате, играешь на подсознании. Как, как вы любите говорить, если сороконожка задумает, с какой ноги ходить, она никогда да. не пойдет. Да. То же самое и все. Да. Если мы будем задумываться, как поставить ногу, чтобы было безопасно или еще что-то, ты никогда хорошо к мячу не пойдешь. Да? Но вот эта вот уверенность внутренняя, что ничего не произойдет, она исходит из тренировок, она Но, исходит так, из вот того, это, что ты понимаешь этот процесс. На тренировках формируешь? Автоматизм, и то есть, поэтому, как бы, когда ты четко понимаешь причины-следственные связи, что может быть, а что быть не может, и, и как это может быть, или почему этого быть не может, если ты ногу поставишь так, а не так, да, то... То есть, в моем случае, ну как бы и до сих пор, да, я как бы не то, что настраиваюсь, а но ну, уверен в том, что да, что-то, какой-то форс-мажор может быть, может, но в обычном случае, ну в принципе, я застрахован, да, и то, что если что-то что будет экстренное, да, то, ну, грубо говоря, ав автоматизм он включится. И он вот, тебя защитит автоматизм, да, опять. Поэтому... То есть я убрал, давайте так, я, да, я не хожу там в тренажерный зал, я имею в виду глобальный, веса не поднимаю, да, но у меня есть набор упражнений, как угодно их можно назвать, да, там зарядка, ЛФК, еще что-то, которые меня ну, действительно заряжают и держат в тонусе. При, при этом это вот э, такой режим, которым я не устаю, я их могу делать, можно сказать, там, цел, целый день почти, и... У меня не будет такого, что я устал или я перетренировался в том как бы в тех упражнениях, которыми я занимаюсь. В этом и смысл ты же, для тебя же выносливость, и вот эта вот свобода, она же важнее, чем все эти морально волевые какие-то тренировки. Оно не всегда нужно. Оно все, все, вот это морально-волевое, оно включается в матчах, оно включается где-то на, на тренировках теннисных, да, То есть, на теннисных, да. Теннисных. Ты, ты здесь готовишь себя, чтобы быть лучше на корте. Тебе не надо быть лучше в тренажерном зале, тебе не надо быть сильнее всех, там, как он говорит, тренажер. Тебе надо быть лучшим именно на теннисном корте. И если посмотреть теннисный тур сейчас, ну, это просто... Вот мы сейчас с очень, кстати, думали, действительно это все надо или нет, что все игроки, они просто из тренажерного зала не вылезают. Они все там... Но они же хотят, они просто хотят, Я... но не знают что. И, и вот мы думали, то ли это действительно помогает и так надо, то ли это просто дань моды, что все ходят, но... А... Я, например, Федера никогда не видел в тренажерном зале вот, в таком количестве времени. Да? То же самое могу сказать про Надаля и про Джоковича. То есть, да, они появляются, но они очень как-то лимитировано количество времени там проводят. Они, во-первых, лимитированы, я по Джоковичу скажу, он, во-первых, лимитирован, он никогда не будет делать ну, лишнего. И у него есть свое понимание, и это понимание... Его можно поменять, если для него это приемлемо, это нормально. Да, поэтому, а очень многие, ведь что получается, сейчас, ну, тем более смотришь, за многими следишь, вот у человека травма, да, и потом делается операция, и дальше, ну, можно сказать так, пошагово игрок выставляет, как он реабилитируется, да, что он делает. И действительно, там очень много классных упражнений, там очень много вообще всего, но либо он долго не может выйти опять на корт, потому что еще не восстановился, не восстановился, либо у него опять получается снова травма, на это то же самое. И у меня всегда вот вопрос, ребят, ну вы же столько готовились, вы же э, так много всего делали и так далее, но почему это снова случается, да? И вот, смотрите, что происходит. Вот мы начинаем сортировать. Вот, допустим, идет, неважно травма колена, травма голеностопа, еще что-то, плеча, локтя. Мы начинаем сортировать, что будем делать. И вот всегда должно быть первое, главное упражнение. Вот это, важнее вот этого. Сначала делаем вот это, потом делаем вот это, потом делаем. Это настолько однозначность, что не может, а может быть вот это поделаем, может вот это, а давайте еще вот это поделаем такого быть не может, это четкий, конкретный, однозначный план что, в какой последовательности, для чего делается и если за руку поймать и спросить, а вот это для чего сделали всегда будет объяснение и почему делаем и что будет, если мы этого делать не будем <толкнут> Вот, а травма, как правило, должна восстанавливаться с большим запасом, ну, будем так говорить, до 120 процентов, чтобы стереть вот этот посттравматический синдром. Психологический синдром. Я помню, Борис Войч может подтвердить. И у нас же когда был Ахил, мы играли в Кубок Дэйса 2006 года в финал как раз в Москве против Аргентины. И я же там, по-моему, на 10 на, на десятый день что ли побежал уже, причем бегал, помните, в лыжных ботинках, какого-то дорожки, да? И у меня полтора месяца после этого еще, в принципе, нога была такая синяя, отекшая, да, но я в ней был очень уверен, я был просто нереально в ней уверен, что у меня ничего быть не может с ней. И когда я там снимаюсь на и все смотрят твою ногу и говорят, как э, вообще там не болит или что. Я говорю, да нет, ребята, она у меня так закачена сейчас, если я могу выдержать то, что я там выдерживал все эти упражнения, то какой бег, что там будет. А синяк просто он еще не успел рассосаться с подкожной клетчатки. Да, поэтому вот это вот и должно быть, но опять же, это было не... Через голову я туда сошел, да, в это что уговорил себя, что у меня ничего не бить. А я реально так считал: То есть, у меня это где-то вот на подсознании все было записано, и что э, то есть, не было вообще никакого страха. Вот этого, ну, что у меня может быть рецидив или еще что-то. У тебя на тренировке нагрузки были намного больше, чем. в игре. Да. Вот, поэтому, конечно, сейчас, если говорить, вот, вернись я назад, да, что было бы, и, конечно, весь тренировочный процесс, я, начиная от детей, юношеский, взрослый теннис, конечно, строился бы по-другому, потому что очень вот этих всех вещей, к сожалению, когда мы росли, когда мы тренировались, мы их просто не учитывали, мы просто не знали, да. То есть я никогда не задумывался о том, что... Я все делаю только правой рукой, а левую почти не включаю, что у меня правая часть тела намного сильнее, чем половина, чем левая, да, и что к чему это может привести, я понятия не имел. И, конечно, сейчас главное, на что надо обращать внимание, особенно в детском спорте, да, это вот этот ресурс здоровья, потому что на примере тенниса, например, теннис очень сильно поменялся за все эти года и меняются до сих пор и мы можем посмотреть насколько атлетичны становятся спортсмены да и вообще как у них построен тренировочный процесс то без этого сейчас очень и очень тяжело если мы говорим долго потому что сейчас спорт позволяет играть там и до 40 лет пример федора да не только это показывает да то есть спорт становится в частности теннис старше и старше да и чтобы вот быть готовым долгу ты, Смотрите, ты должен ресурс когда тот факт что могут играть такие как Федоры, несмотря на его спортивный талант и гениальность это значит нет молодежи намного сильнее намного мощнее это тоже да это тоже показатель я надеюсь ты когда свою школу начнешь э, афишировать раскручивать и я с удовольствием отстроил свою часть на любой территории, хоть на американской. Ну, я, нет, я, как бы, без, без этого никуда, доктор, вы же знаете, да, и, как бы, мы вот, когда только закончили еще, Сюля, про, про, пробовали на детях, потому что, если не влезть в детское здоровье, туда, в самый низ, да, то мы будем приходить к тому, что мы многих будем терять уже 14-15 лет, когда у них начнет все в балете сыпаться. А, и только единицы можно будет спасать. И чтобы этого не происходило, да, то это все надо закладывать в детстве. Это все надо э, начинать. Когда ты начинаешь играть в теннис, тогда тебя надо готовить не теннис не к теннису, а наоборот делать совсем другие вещи, чтобы ты в теннис играл, а готов был, твои мышцы были готовы ко всему остальному, если если будет необходимость. К сожалению, сейчас опять же повторю, что очень узко многие смотрят и если это теннис, то и у ФП все по теннис, то и вот, чтобы сильно бить справа-слева, а... А можно я последствия, последствия в принципе они не не, не то что не думают но ну, кто-то просто к сожалению не знает не понимают может не. быть вот, вот такой вопрос есть как раз вот на эту тему как на уровне государства донести о важности контроля здоровья детей, спортсменов профилактику травм профилактика асимметрии или это должны быть обучены родители кто в общем должен заниматься профилактикой травматизма подождите, вопрос. от уровня государства для этого должна быть какая-то инициативная группа ну, какое вот эти, государство как ниша, тренеры, как, пожалуйста они. какая группа, какая инициатива под, под еще быть. раз, это могут быть ассоциации, это можно создавать тренажерные комплексы это можно создавать все тренировочные программы все это обкатывать, обучать но это должна быть чья-то очевидная инициатива и чей-то заказ. Тогда все это можно делать. Но это же от кого-то должно исходить. Это же не может такое, что мы будем бегать, предлагать, а нам будут говорить, что, ну, наверное, еще время не пришло. Поэтому должно время прийти. Ну, вот. вот о чем Ниша сейчас говорит, он, что, правильно? почему, актуальность это назрело. Ну, вот это... эта актуальность должна быть страда должна быть какая-то инициативная группа, Которые, которые это надо, которые в этом заинтересованы, которые видят свое ну, желание принять участие и все остальное. Только такие люди ну вот, отвечая на этот вопрос, что можно сказать? Смотрите, вот как у нас было, да, но ну, в моем случае, в сентябре, когда первый раз пришел, у меня не было времени. И вы мне, Борис Вотчу показали там. Два упражнения, начальник, два упражнения, сказали, вот, э, дел, вот хотя бы их будете делать, э, некий сдерживающий фактор будет. То есть, опять же, я был в этом заинтересован, Борисович был в этом заинтересован. И поскольку мы ездили только вдвоем, нам ничего не оставалось как делать, как мы можем на начальном этапе э, вдвоем. Но э, после, когда появилось время, да, я ходил больше к вам, Борисович больше видел. Опять же, поскольку Борисович со мной больше всего ездил, он пытался, и он тоже углубился в эту тему. Сейчас не все, но есть примеры какие. В принципе, как я это вижу, да, родители проводят с детьми больше количества времени. да, То есть в идеале это обучить родителей каким-то стандартным упражнением. Там раз, два, три, что нужно его ребенку. И это уже будет хоть что-то. И если этот ребенок будет наблюдаться вместе с родителями, там, с периодически, не знаю, раз в месяц, раз в два месяца хотя бы какие-то изменения, будет получать новые упражнения, да, это будет лучше, чем ничего. Это вот эту асимметрию можно будет как-то нашу теннисную сдерживать. Но у каждого ребенка, современного, есть вот эти вот понятия, соединительная тканной дисплазии слабости соединительной ткани это все последующие вот эти поколения идущие и там есть у каждого ребенка свои есть индивидуальные особенности и встраиваться надо именно в каждого ребенка, есть те вещи которые общие, но даже все общие упражнения надо подруливать и подгонять под конкретного человека потому что ведь если будет с ребенком работать родитель, до родителя-то тоже, да, нужно правильность донести. Да, сто да, процентов. То есть, ну, это я к чему? Это лучше, чем ничего. Но, к сожалению, с чем мы столкнулись, когда пробовали вот это донести, да, что родители думают, что это очень тяжело, что мы не справимся, или вообще зачем нам это заниматься, мы вот вам привели, вы, вы занимаетесь, да, хотя это очень такая индивидуальная работа. И пока ребенок сам научится правильно выполнять какие-то упражнения, да, которые с виду будут казаться, как будто он ничего не делает, да, ну, изнутри должен почувствовать. Но, К опять, сожалению... Это вопрос образования родителей, потому что родители должны быть на обратной связи и они должны пробовать, делать, наблюдать, отслеживать и так далее. Понятно, что если дети еще не находятся на попечении спортшколы и государства, то это родительская задача. Тем более, если они хотят видеть, что их дети спортивно состоятся, и ну, опять мы под какой континген говорим? Да, согласен. Тут... Я... Очень тяжело, и нет такого, что одно упражнение или два упражнения, они всем подходят. Опять же, вы правильно сказали, они подходят всем, но у каждого свои нюансы. если Я ты будешь делать. Всем, но и... надо отруливать каждого. Да, если ты будешь делать то же самое упражнение, как делает э, твой друг или еще кто-то, то ему это поможет, а тебе это навредит. Ну, это во всем так. Две хозяйки. Одинаковый борщ сварить не может. Из одного и того же набора продуктов. Ничего не получается. И здесь нужно подгонять под конкретного человека, поэтому кто-то когда-то у кого-то что-то подсмотрел и решил поделать, нужно быть очень профессиональным, чтобы украсть. У кого -то. Но потому это что... не только здесь, это а... в, тен, в теннисе то же самое, да, вот он это упражнение делал, давайте теперь тоже будем это да, упражнение да, да, делать. Да. Это то, что ты говоришь, что вот этот физподготовка и индивидуальная, и ОФП, что появляются новые методики, но опять они, они основ не знают. Основ, mm -hmm. потому что, ну, во-первых, это же не только мотивация, и нужно понимать смысл, для чего это и видеть результат в прикладном значении что тебе это даст в ближайшее будущее и в игровом плане и в плане каких-то физических показателей и даже на уровне морального львов потому что чем человек здоровее, тем он нахальнее хорошее качество для тенниса да, да, да, да, да, да. Он да. более гибкий, он более нахальный, он более самоуверенный, он более креативный. И это же соревновательный вариант. Это же там же победители не судят. Судят побежденных. Да, согласен. Согласен, что победители не судят. И можно видеть, что, конечно, все ориентируются только на победителей. Но не видит за счет чего они этого добились? Ну да, простой вопрос. Можно быть проигравшим, но очень хорошим человеком, а можно быть победителем и очень плохим. есть, но все равно победитель остается победителем. В этом и суть всего спорта. Да, Можно вопросик возмутить. А правда ли, что тестостерон может подниматься довольно высоко и при этом не амортизироваться в эстроген? Я не знаю, это больше. Это серьезный вопрос про тестостерон. Опять мы это гормон, который мужчину делает мужчиной, и все его вот эти качества они в теннисе наиболее важные, потому что в теннисе важнее даже тестостерон чем адреналин тестостерон это его демонстрация его турнирных качеств а адреналин он больше рассчитан на выживание а тестостерон на кураж и на вот эту вот восторг к этим процессам. Зрелищные а они все достосторонные. Да, Борис. Тебе, это... Тебе а? что рассказывать? Там, Лена, есть ли вопросы какие-нибудь? Да, сейчас смотрю, тут у нас еще так, что у нас тут есть про. Сейчас, секунду. Так. Есть такой вопрос. Как быстро, ну обычно, да, все хотят быстро, после травмы можно вернуться в спорт высоких достижений. Что для этого нужно сделать? Какие основные еще вещи? Для того, чтобы после травмы, там есть две вещи, неоперированная травма и оперированная травма. Неоперированную травму делать проще. Но если уже была операция, потому что сама операция это еще... Вторая травма по этому месту. В этом есть тоже своя специфика, но часто мы без операции обойтись не можем. Но в нашем варианте восстанавливать надо сразу с первого дня после операции. Это не, не надо это обобщать, а что мы его можем заставить бегать, прыгать. Нет, это определенные очень мягкие вещи. Это никто человеку не делает. Насильно никто не делает больно, но процесс заживления надо начинать сразу после травмы. Травма я, в принципе, у меня так и было, когда я порвал ахилл. Да. Помните, да? Это был Санкт-Петербург, и меня привезли в клинику. Еще вы, и, вы, и... С, доктором, вы с доктором еще общались, спрашивали, что, как, и говорит, ладно. Я запомнил, надевай, говорит, гипс. Э, завтра приезжай. И вот мне там надели гипс на три недели, как бы до до колена почти, хотя порван ахилл только был, да. И я приехал к вам и сняли сразу этот гипс. Я с ну, самолета понятно. приехал и мы сразу начали качаться, заниматься. И что очень для меня тогда было, да для всех было, в принципе, шоком, что я пришел-то на костылях, естественно, да, а ушел домой на Двух ногах, да, без костыления, еще костыли не хотел брать, как, хотя бы <сёк> не, говорить. Ну, потому что на следующий день. <сёк> <сёк> да, на следующий день, да, вот я хотел сказать: на следующий день она опять отекла, у меня нога, я опять на нее наступить не мог. Пришел на костылях. И вот это у меня где-то неделю, наверное, максимум было то, что я приходил на костылях, уходил сам, ну, ну, а ну, где-то через недельку... да, уже все. Но мы же это вот Мы постепенно. Ведь смотри, если можно поврежденное место трогать пальцем тихонечко да, угу. значит уже можно начинать реабилитацию а Вот индикатор. Пожалуйста. А, то есть если можно ведь можно очень тихонько очень мягко мы же когда работаем мы все время спрашиваем терпимо не терпимо страшно не страшно Понимаешь, не понимаешь, что мы делаем. И Мы же часто идем вот на этом эксцессорном движении, когда включаются насосно-дренажные системы. И наша цель, чтобы процесс заживления в этом месте пошел сразу и угу. пошел правильно, чтобы потом, если мы в обездвиженном виде это срастим, потом нам много лишней работы. Поэтому нужно сразу все это стягивать, чтобы ткани сразу пошли по пути восстановления ну, и интеграции. Вот, вот тут как раз такой вопрос, наверное, будет тоже, если сейчас разобрать. Какое лечение посоветуете с локтем теннисиста, эпикандели, а. И какое время нужно на восстановление? Вот смотрите. Ну, одна из типовых травм, это, как правило, определенная слабость плеча, когда нагрузка улетает в локт. У меня такое было. А? У меня же такое было тоже. Да, когда мы начинаем с того, что мы закачиваем лопатку, плечо и параллельно занимаемся восстановлением вот этого воспаленного участка, вот этого это пехонделика, и начинаем разовая наша цель, -то, чтобы там вот эти насосно-дренажные системы заработали. И застойный воспалительный процесс ушел. Но нас же интересует, почему он появился. Мы же не можем сказать, что все. Мы же должны так вылечить, чтобы он снова не появился. Вот же о чем разговор. Поэтому мы же его возвращаем в тот же вид спорта. Мы же не меняем ему больную правую на здоровую левую. Поэтому мы должны так сделать и убрать причины, которые привели к этому эпикадемию то есть э, нашими методами это можно конечно это же у, у меня же был такой, ну вот помните, когда я еще... да у тебя еще тогда время было мало, ты еще... еще, вызывал, еще в, клай, в Клайпеду к вам приезжал мы еще мы да, мы еще шел как туда добраться действительно причина была в том, что у меня плечо, ну не в том положении было, я основную нагрузку забирал локоть то есть после того, я опять же, где-то через неделю вот упражнение только на плечо и чтоб лопатку можно сказать прикачать, у меня автоматически да, там боли шла. Так, получается так, что мы начинаем, начинаем, ты даже уезжаешь, он еще болит, по ходу сам да. А? Получилось. было, да, поэтому, главное поэтому было... он сам потом по дороге уже заживал. Ехать было далеко, пока ехал. Да, еще вот вопрос мальчику 10 лет. Занимается профессиональным теннисом, имеется сутулость и плечо одно немного ниже другого, похоже на сколиоз. Как не Класс... ухудшение из-за тенниса? Классика, вот, есть... это классика. Да, да, это, это классика. Можем... Вот теперь я хочу объяснить интересный момент. Вот представьте туловище. На туловище мы одеваем плечевой пояс. Оно как коромысло. этот плечевой пояс. Две лопатки, плечи, две ручки свисают. Теперь смотрите, если под этот плечевой пояс подставлено слабое тело, а плечевой пояс накачан, то этот плечевой тяжелый пояс и мощный, он же туловище разнесет. Понятно? Угу. И теперь смотрите, дальше, теперь это коромысло, мы же его повесили, а если оно сползло, сползло вперед, завалились лопатки, сползло на одну сторону, то попробуйте коромысло с двумя бедрами понести так, чтобы оно еще перекосило на одну сторону. Поэтому надо туловище выправить, выправить грудную клетку и потом правильно одеть коромысло и обвязать мышцами, чтобы оно не сползало. Хотя сам теннисный спорт и постановка она способствует поэтому сползанию поэтому нужно заниматься вот именно профилактикой этого проф, проф как бы профпатологии mm -hmm. да это ну если посмотреть на ну, наверное, всех почти теннисистов, да, ну то, что действительно у нас одно плечо чуть выше, чуть ниже. Кто-то это. То есть мы начинаем это замечать, когда что-то происходит уже, да, или когда это уже ярко выражено. Да. А вот это вот надо хватать это именно на, на, на, ран, на, ран, на ранней стадии, когда это вот только поползло, тогда вот, да лучше убрать где-то теннисную. Э составляющую, да, и уделить там лишнее время на именно восстановление вот этого баланса. одно с другим совмещать. Да. Ну, это... Ну, это, все... это в идеале к этому прийти да. уже надо, да, но если вот в начальной стадии, да, то... то надо выпрямлять сначала. А так, никто, да, не, никто, никто не говорит, что, вариант, что, что нельзя играть надо. в теннис. Надо просто пересмотреть нагрузки. Если до этого вы играли больше, меньше занимались этим, то сейчас играйте чуть меньше, больше занимайтесь восстановлением. Когда увидели, что восстановление да, пошло, да. да, дальше Но это целый процесс, в котором участвует команда, где, где все должны быть вовлечены, а не только родители или игрок, или только доктор, или только тренер. Да? То есть Поэтому и нужно вот это вот общение внутри команды, чтобы доктор говорил свое видение, что он видит, тренер говорил свое видение. И вместе Я они уже как лучше mm -hmm. для игрока. Родители, если они хотят вырастить ребенка спортсменом, они должны быть очень заинтересованы, потому что все равно тренера-то выбирает не ребенок, а родители. Врача выбирают не тренера, а родители. Всех, кто вокруг, выбирают родители. Они заказчики. И они доверяют своего ребенка. И Если с ребенком что-то происходит, и опять виноваты родители. Это они где-то что-то не так не организовали, что-то неправильно выстроили. И вот это их собственная вина. Поэтому родители, они доверяют, но должны понимать, кому доверяют и что доверяют, и что хотят получить и особенно когда это спортивные дети, родители не могут быть в стороне, они должны до определенного возраста, когда уже сам начнет понимать, его полностью сопровождать и подстраиваться и организовывать и помогать, ну как же хотите. Ну, Но это если только не в случае, как с Мишей ему повезло с Войчем, который... Не, вы знаете, тут тут сейчас теннис приходит к этому то, тоже уже, да, вот как э, в футболе ты часто пришел старший тренер с собой привел команду, да, то есть он привел там тренера по ФП, врача или еще с кем ему комфортно работать, да, в теннисе мы к этому приходим, да, ты приходишь к игроку, и ты не можешь его, ему навязать, но ты ему рекомендуешь, что, например, что вот ты сотрудничаешь там вот с этим тренером по ФП, у вас хороший контакт, вы друг друга понимаете, ты там лечишься у этого врача, у вас опять же хороший контракт, и вы, контакт, и вы это понимаете, да, и поэтому эффективность такого Тренировочный процесс, она сразу возрастает. Если игрок пригласил тренера, и он ему доверяет, а иначе для чего он его пригласил, да, то он к нему прислушивается, так же, как тренер прислушивается к игроку. Он может быть тренер сработается с кем-то из, из команды игрока уже, да, но опять же, это, вот, это и есть процесс, это целый процесс, который не решается одним днем, одним месяцем, даже где-то одним годом. Ну, понимаешь, это вот в клубах, где там футбольные, баскетбольные клубы, там же команду набирают сверху, Ком команду тренировка, врачей, всех остальных. Это одна ситуация, за них полностью... Да, ну, я понимаю, сильны. да. А не в это... теннисе все зависит от кого себе. В команду набрал сам теннисист, а если это ребенок, то родители. И в этом есть и плюсы, и минусы, и много всего. Но uh -huh. нужно, чтобы родитель, если он привел, то он слушался тренера не только в том, что. Ну, главного тренера, uh -huh. я знаю, но тренеру по спорту именно. А во всех вопросах и всегда должно быть главное ответственное лицо, потому что если ты приходишь, ты с собой должен приводить и все остальные службы, которые будут обслуживать процесс. Естественно, без этого, опять же, в теннисе без этого сейчас никуда. То есть мало, все, прошло время, когда просто играли в теннис и больше ничего не делали. да, Или когда вообще просто, даже вот я, когда тренировался, ну что, у меня сначала был только теннис, да, потом был теннис ОФП. Да, потом там подключили массаж. Но даже вот, ну как бы это все шаг за шагом. Просто сейчас это на более, если мы возьмем лучшие академии тенниса в, в мире, да, у них это все поставлено поток, у них каждый отвечает за свое, каждый я ну как бы хорошо а это или плохо. Аддон все, вот это это а кто все собирает в кучу и задачи ставит. Иначе массажист свое, ФП свое. А это Нет, свое. вот я могу сказать, вот если сейчас слежу за Надали, да, академии, то я скажу, что дядя, ну тренер Надаль, уж дядя да, он выстраивает процесс так, там хорошие тренеры, там хорошие физиотерапевты, в принципе, да, хороший тренер по ФП. И это люди, которые между собой постоянно общаются. Там нет такого, что тренер по ФП тянет одеяло на себя, по теннису хорошо, на себя. Хорошо, То есть там целых команда. Да? там есть команды, которые выстроены в этот процесс. И тогда это, это начинает работать. А, действительно, сейчас очень много тренеров по теннису, а лечиться идите. Ну болит локоть, ищите, где кто вам там локоть залечит, а потом приходите, начнем опять тренироваться. Но то есть такого Нодаля быть не, не должно. Также же много и операций всего. Не, это да, я, я, я не беру саму сам тренировочный процесс, как он выстроен. Я, я ну, именно как система, да, то есть все равно. Я просто... говорю, как выстроен сам процесс относительно самого нога. Да, ну, тут это, да, можно много дискутировать, да. С какой стороны смотреть будем, да? Если смотреть со стороны здоровья будем, да, это человек по здоровью уступает очень многим, да, но по результатам, опять же, теннисом превосходит очень многим, да. Но мы, опять же, понимаем, что после тенниса есть еще целая жизнь, и как ты проживешь ее тоже очень важно, я считаю. Да. Но особенно когда уже человек достиг чего-то, ему потом не хотелось бы все это просто потерять да. из-за того, что остался без здоровья это ну, точно так, так, так ну, э, вот, наверное, уже у нас остается пять минут до конца эфира я предлагаю всем, на чьи вопросы мы не успели ответить, или кто хотел бы задать вопросы, не успел, вы, пожалуйста нам напишите в инстаграм мы ответим, Миша, нам, кому, какие вопросы, кого интересуют, да? И мы ответим в да. форме и будем с большим удовольствием общаться. А, ну, а предлагаю тогда вот такой последний а, сделать вброс. Пожелания молодым спортсменам, как им не выгорать в профессиональном спорте и как добиться все-таки достичь вот этого профессионального долголетия. А, Миша, вот пример, а, вот что-то нужно такое молодым ребятам тоже сказать. Но, наверное, все-таки вот эту пару здоровья и спортивные результаты, их нельзя сместить в какую-то одну сторону, потому что это одно тянет за собой другое. Поэтому на все спортивные успехи строятся на здоровье, на спортивном успехе мотивации заниматься своим здоровьем. Так что это вот так. Да, и Мишину версию. Я согласен, вы знаете, тут главное пожелание, чтобы юные спортсмены, их родители, да, тренеры, именно обращали на это внимание никогда что-то заболело уже, да, и они не могут тренироваться, а с самого начала, да, то если мы говорим вообще о в здоровом тренировочном процессе, то вот когда ребенок начал играть в теннис, тогда же он должен уже понимать, и каким он будет там через год, два-три, каким бы он себя хотел видеть, и обращать внимание на здоровье, и он должен развиваться. Главное, что он должен делать, он должен не просто хорошо играть в теннис, а он должен развиваться физически. И если он будет себе хорошо физически развит, то он будет просто лучше в теннис играть, что не быть вот таким Но, вот, вот узкопрофильным спортсменом. Вечно. У детей как фаза вытяжения. Он был вот такой, а через год может вырасти на 15 сантиметров. И вот все поменяется. А потом начинается половое созревание. Опять свои проблемы. Вот все, надо и все это надо учитывать. Да, много факторов. Да, но... Хочу сказать всем огромное спасибо за эфир. Миша. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо, да, а спасибо за эфир. Всем. Спасибо, что пригласили. Спасибо, Болицевое. Спасибо всем. И кто и всех все равно, всех все, до встречи. Счастливо. Счастливо. Счастливо. Счастливо. Счастливо, спасибо. Да. Да, Давай спасибо. мы с тобой, может, пока, попробуем какие-то вещи выстроить прямо вот по скайпу, если там какие-то у тебя. Uh -huh. Давайте ну, я, я, я, я, я, я все равно ими занимаюсь каждый день. Можно, можно попробовать. Давайте подумать. Хорошо. Давайте Хорошо. Хорошо. Отлично. Все, угу. все Давай, построим. Всем счастливо, привет всем. Пока, пока. Всего